Я был маленький, был такой очень худенький, щупленький. Отправили в бассейн на тренировку. Сказали, сходи, понравится, будешь ходить, будешь заниматься, вырастешь большой сильный. И мне хотелось плавать, и я, наверное, не понимал, зачем мне это все надо, для чего все это нужно. У меня был тренер такой очень старенький. Он как-то меня привел отдельно в зал. И он сказал, если ты будешь и дальше так тренироваться, тебя все обгонят. Ты будешь никому не нужен, ты будешь за пьедесталом, тебя никто не увидит. И я для себя понял, что я хочу э, побеждать не только на тренировке здесь, но и вообще в любом процессе. Если ты будешь выходить из зоны комфорта, переступать через себя, и тогда у вас все получится, и тогда у вас будут первые места. Здесь каждый из вас должен работать. Каждый из вас должен воспитывать в себе победителя. Где-то обязательно нужно потерпеть и перебороть себя в какой-то степени. Болят руки. Вы делаете свой организм лучше. Вы делаете себя лучше. Дух победы должен присутствовать всегда на каждой тренировке в вас. У меня была как с осанкой там проблема, со спиной. Меня мама решила просто так, для профилактики отдать плавать. Для здоровья, для спины, для здоровья, для осанки, потому что ребенок начал сутулиться и, соответственно, как-то исправить ситуацию данную. И плавание лучше, лучше не придумай. Хочу в будущем стать олимпийской чемпионкой.